Сегодня у нас в гостях один из основателей бизнес-ориентированной социальной сети «Форсаж». И сегодня я хотел попросить Евгения, чтобы он вам уделил время и ознакомил вас с этой системой, так как много очень вопросов поступает ко мне, к моим знакомым. Что это вообще такое? Ведь никто не слышал о социальной сети бизнес-ориентированной. Жень, расскажи, пожалуйста, о системе «Форсаж». Ну, на самом деле, э, хочу сказать, что ни для кого не секрет, и все сегодня знают, что такое просто социальные сети. Вот, э, Форсаж, да. Вообще, изначально э, наша команда, вот, которая создавала вот этот инструмент для развития бизнеса, она э, была нацелена на то, чтобы помочь, э, создать инструмент, который поможет, поможет нам вести бизнес, уделяя ему как можно э, меньше своего времени, то есть автоматизированно. Но вот за три года развития вот этой бизнес-системы это э, уже не просто какой-то сайт, это не просто какая-то система, это уже превратилось в бизнес, деловую, социальную сеть. И сегодня все знают прекрасно, что такое социальные сети. Мы пришли к тому, что люди э, перетекают в интернет, да, они там больше общаются, они знакомятся, они разговаривают. И последние несколько лет я наблюдаю, как как все это происходит, да, как люди знакомятся, даже потом устраивают семейную жизнь в интернете. Ну, через интернет все начинается у них. И, э, к сожалению, да, большинство людей в интернете занимается тем, что они просто прожигают свое время, ставят пятерки в одноклассниках друг к другу, да, там, выращивают какую-нибудь морковку либо капусту. И мы создали первую деловую социальную сеть «Форсаж». Которая направлена на развитие потенциала в бизнесе, на развитие личностных качеств человека для построения своего собственного дела, своего собственного бизнеса. Вот эта площадка, вот эта система сегодня э, под своим колпаком объединяет огромное количество людей, предпринимателей, людей, которые хотят независимости финансовой, с больше свободного времени путешествовать. И вот это сообщество, да, оно сегодня разрастается со страшнейшей силой, потому что таких людей на самом деле много. Людей с целями, которые хотят развиваться, которые хотят расти, которые, у которых большие амбиции и большие цели. И вот эта сеть, она объединяет как раз таких людей, и мы вместе двигаемся вперед к новым победам. Вот. Поэтому, кто еще не был на форсаже, и, да, то есть даже не ознакомился с этим удивительным инструментом, обязательно попросите у этого молодого человека ссылку волшебную, да, ее так называемый, вам даст. И ознакомьтесь, посмотрите, и я уверен, да, вы будете приятно удивлены, потому что такого вы еще нигде не видели. Ведь слово «бизнес», да, что такое «бизнес»? Это поиск партнеров либо клиентов и продвижение продукции либо услуги. И, да, то есть мы этим, этим, мы и занимаемся, мы ведем жесткий такой отбор, э, используя специальную пятишаговую систему э, партнеров, людей, с которыми бы мы хотели строить бизнес и которые бы, ну, на которых бы просто не, не потратить время, да, сегодня никто не хочет потратить время попусту. И вот эта система, она работает именно таким э, образом, да, вот как отдел кадров, который формирует, э, для предпринимателя, да, команду, его окружение и способствует его успеху, его развитию. И, конечно же, да, и в, доход, в плане денежном, да, то есть дохода, финансовом независимости и просто независимости. Женя спасибо большое за объяснение. Думаю, угу. мы еще увидимся. Успехов вам, друзья. Заходите на фасад.